Андрей из Леницы. Тренинг это супер, надо почаще вот делать и такие тимбилдинги для коллектива вот. Тренер молодец, молодой, энергичный, заряжает ну, Надеемся перезагрузиться и показать лучшие результаты, чем есть сейчас